Люди, да давайте уже... Да, аккуратно, не надо играть в Давайте уже поделимся нормально на команды. Я, Лука, и как тебя зовут? Я забыл маленький. А, я это... Женя. Женя. Вот я, Женя и, и Лука, мы вместе. А ты будешь против и нас. Славочка, да. они, они ты не умеешь играть в футбол. Он ты не умеешь играть. Видит. Ты просто мяч, просто... Ты просто возьмешь и мяч мимо себя пропустишь, и все. Или забьешь в свои ворота мяч. Или ты свои же ворота? Ты слепой и не очень умный. Да, ты слепой же и глухой. Да, игра еще игра не началась. Еще игра не началась. Да сп... Сп... Давайте Что? Что он сказал? Я а, ладно, жалко, что ему приснится. Футбол, мало кто играет. Давайте забьем ему. Да, давайте. давайте да, только не давайте, не давайте, не этот, не давайте. только не меня ворота. Победа! Так, где этот Бес Бестолыч. Он сказал, подождет, кто умеет. Неужели, кто умеет без футбола? Не жалел своего брат мяч, пры мяч прыгает, Так, все. Он давайте. хочет уходить, он привык. Отойдите, отойдите. Ты меч? Надо. Ой, Ой он упал в канаву. Елки в палке. А как мы теперь мяч вытащим? Мы у нас? Давайте оставим его там и все. Так, ну, ну ладно, забьется, давайте пойдем, найдем и... этого, давайте пойдем этого бислоща найдем, а то... И... Что, кто смеется? А а... И... А... А это бомж, кто? кто? Это Что за? Ты вообще, супер кто? Бомжик. Супер супер, супер бомжик? Супер бубсик. Я... Ай! Я... А... Я палки так коммунизированный. А я когда уехал, забр... Я просто гений, я когда уехал, забрал все ко мне чудес. Ладно. Люди, разбегайтесь, с него, вселилась Акума. Да нет, Люди, он высоко прыг, он высоко... Пора, перевоплощаться. ты не в Так. Пришло время перевоплощаться и перебежал в другое место, потому что туда то начал толпиться люди. Тики давай да, так. -то но тот на тот злодей он не просто не просто так не нужно собрать да. с пою команду да, так мы не знаем его помощью то улице и зиме так и себе вообще как-то да вообще не знаю держи камень наканусь тебе силу спасения на, на, на, на. На, на, на, на. Так, только пока. Стой, бычок, бычок, пока не выбегай, лучше прячься. Надо раз... узнать, что он делает. Еще один человек. Где он? А, ты не сзади, ты спереди. Нету мистер Бак, я не мистер Бак. Это ну, правило как, плодного... как тебя еще называть? Вот Благодарю Так nice. М -м -м, Мне нужно кое-что сделать Так Итак, Что, что у либо него появилась команда? Супергерои Либо поступить по моим правилам Либо мирным решителям Люди, осторожно Мы не знаем, на что он способен Супер да шанс. Было, ну, что, yeah, no, ты что Ты слышал? Ты слышал? Ты Ты Ну, Ты слышал? Ты Ты Я слышал? Я слышал. Ты переобещаешь? Ты слышал? Ты слышал? Ты Ты слышал? Ты слышал? Ты слышал? Ты Ты и калки. Калки. Ты мне понадобишься. Сегодня много раз. Калки. Перемести меня к ним. Так, я черепахозавр Береги Береги, беги беги, беги, беги, беги. Кири-кабрикит. Кири-кабрикит. Эй, ты, парнишка Парнишка, иди за мной. Не води, ты будешь... Так Быстрей, за мной, быстрей! Ты можешь, пока, Панцирь! Такс. Я могу, снова богу, в некоторых их убивать панцирь. Да. Что произошло? Что произошло? А, нет, нет, нет, нет, нет. Попал, а, не попал стрелой, и а поди, а поди, а поди, а ты писмак Вроде бы, да. Так, <свистит> э не Я тебе бы не Попал? Тогда а, мне до этого... По-моему, попал, собираюсь. если я слышу. Я попал. Это бы не такой глухой, как он. Суперсила моя, апреки. Блин, прием, без табак, я сейчас перепоплощу свою силу Хорошо, я сейчас приду. Так, ладно. Надо его парализовать. Держи талисман пчелы, он даст тебе силу парализовать. С пользой благо, последний день доберешься к вам Так, я сейчас вернусь. Наверное, там находится Крапас. Надо посмотреть. Мало ли они еще там? Никого. А что это? Шкатулка. Хочу забрать эти силы. вот твоя сила теперь нет. И дело, твоя сила теперь нет. Мамки, милые. <здорщина> мистер Пак, вы где? Самая сила моя. Дракон моя сегодня. Черепахозавр. Теперь эти суперсилы мои. Черепахозавр. так так так так так так так так шкатулочка Шкатулочка моя. моя. Шкатулочка что? теперь Дракон моя. Дракон воздух. Ой-ой-ой. Ой-ой-ешки. Ой. Ой -ой я... Шкатулку Да, бросала. я когда с тобой стоял тут общался, я оставила ту шкатулку. А. Ну ладно, не расстраивайся Погоди, у меня а нету еды не для квами не, не, не смотри за мной, смотри, смотри, чтобы сюда никто не зашел я, не по, я сам не подглядывай Тики, ввесь, перевоплощаюсь, ввесь, спрячься Тики, давай Такс Мне нужно... Такс Я пока так что не попробую е Где Женя? Где Женя или как там зовут, очень непонятно Настоящий или это или ко. Это не настоящий, это его команда. Это что, команда. Ладно, надо по нему он попасть. Э, прием. Где okay. он? Где он? Кого okay. <coughs> Тебя уничтожить. будет тебя уничтожить. Так, а мне тебя верно ему А мне он не должен попасть. Калки комбинакт Так mm -hmm. а он он Так Так О, Приветик Привет а -а Я сейчас не знаю, что мне сделать Ладно, а мне нужно и... сейчас прийти Вояж! Так, привет Я не знаю, какой тебе ваннам Камень через петуха, который даст тебе силы в выбора способности используя его благо по и ты берешь камень через меня, и еще я должен буду отвоевать свою шкатулку. Так, не подсматривать. Тики-калки с Так, прием, пчелка. А что? Мне сейчас к тебе нужно будет кое-что с тобой обратиться. Ладно, да, встретимся сейчас, через пару минут с тобой, я тебе напишу где Чуть -чуть... Смотри Я не могу... Идирать, ты Я все что угодно смогу Петух Ну, смотри, Отважный петух, да, или как тебя буду звать? Будь аккуратен Если не он в тебя попадет, у него сейчас все талисманы Формально он, он всесилен Смутить все талисманы Ну, чат, вы все талисманы Он может и Парализуйте его Петух Собирание Ёжки, ты, Только получил. Пять секунд, пять секунд. Погоди, у тебя, ты же можешь выбрать любую силу, верно? Выбери силу, чтобы, чтобы он не забирал тебе талисман. Забрал. Выбирай силу, чтобы не забирал силу. Все, я да. свою успел успел. Он не смог забрать мою силу. Отлично. О, Иди погнали, сюда, ты мне ему сладенький. Теперь у тебя будет трансформация. Я тебя. Что? Вот я. И плюс ты ж на другой ситуации. Баяш! Баяш! Это супер... Не, я не знаю, что я сделала. Сделать, сделать. Это... сделать Какой как? дает тебе... дачи! Супер мне серьезно напал макарон. Настолько бесполезного, супер шанса я не видывал. Эй, вы, команда пенальти. Не хотите на меня отвлечься? Привет. Ну, я пытался на нем, похоже, использовал силу. Я могу был воздуха. Да, да. А может да. быть нам и правда попробовать играть, играть по его правилам? Смотри, Его сейчас... Сзади! Да, нет. А? Нет! нет! Да чтоб его провалиться! Нет. Цики! Я Цики! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Убегай. Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Мне а нужно, ему нужно знать, где мы находимся, чтобы телепортироваться к нам. Ну да, ему нужно быть ну, в любом случае. Тики, Фейс, слияние. Такс. Вы Давай мы будем иг вы игры... вы Стой. Вы... Стой. Вы играть. Стой. Стой. согласны по твоим правилам. Давай правил. мы согласимся играть по твоим правилам. Только за каждую нашу победу ты будешь давать нам по талисману. Да. А если мы выиграем? Я люблю поиграть. О вот, да, okay. вот, mm -hmm. вот mm -hmm. у тебя mm -hmm. так пчелка. много, мы вообще тебя не Да, у тебя так много, пчелка, мы должны собить болтать, ты, ты понимаешь? Да. Yeah. Ну давай. это, будет... давай, давай. давай. на позиции я да. Отдам вам сюда. Начинаем играть. Команду. Yes. У меня появился план. Но для этого yeah. плана мне кажется, понадобится отвлеки его. Я попытаюсь собрать всю нет. Хорошо. Иди вперед, на такую его. Боджо, ты побежал, а, ты знаешь, я вообще не умею играть. Почему? Просто Что? мяч забей. А мне нужно сконцентрировать энергию на панцирь. Панцирь. Панцирь. Так, теперь, если защищены э. ворота, нам не нужно. Кто это сделал? Что у него ворота? там? Ворота. Так, я а вижу я мяч. Бей. Отвлекай их пока всех на себя. Что произошло? Да, я практически Я, забег, загнал, я мяч. Я не могу призвлиться. Ну, полетаю нет, да, нет, удачного буду, полета. Дурачка. Да. Гол. Гол. Финаль. Зачем вы э, наложили на меня эффект? Что такое эффект? У тебя шизофрения? Я получил тройму. Так, да? ты. Пенальти. Мы забили один гол. Талисман. Нет, Нет, нельзя, мы договорились. Один голос один талисман. Нет, мне нужен талисман мультивы. А выбирать давал кто-то? Да, мы дали. Тебе ну или ты хочешь получить? Талисман Почему? мыши. Эти mm. Нет, это твоя сила Нет, ты по мне не помню. Талисман в мыши. Миша, Рикола сейчас к тебе веном придет. Ну подожди, ну подожди. Может, какая забрать его? Сейчас, подожди. Нет. Пускай мы играем по его правилам. <coughs> То есть, точнее, без по контакта. Пока мы играем как он в жилые, он снизит свою бдительность. А да. потом, ты, я тебе кое-что... Ну ты дашь на талисман мыши? Или нет, или там пять лет будешь убирать. Упс, да, нет, такое, последнее время становится... Почему да. знаю, я такие за последнее время стали бесполезны Где талисман-мышь? Сейчас, что Больше за... Не открывается. Так, талисман-мышь у меня. Так, 15-минутный перерыв. <coughs> так, э -э Печелка, пошли за мной поговорим. Да. Так, я тебе дал талисман мыши не просто так. Ты должен, да, ты должен объединить, но ты должен будешь сделать так, быть очень тихим и уменьшиться, и забить голову, помогать не забивать голову. Я скажу то, что я пришел. Вот, а Сант должен быть маленьким и помогать забивать гол. Понял? Понял. Объедини. Сейчас. А пока он объединяет, будем ждать, когда начнется следующий раунд. 15 минут лука пришло. Ой, МК. Mm -hmm. Мультиппчела. Mm -hmm. Готов к нашему плану? Да. Mm -hmm. Он там слепой, но не видит, что ты мультипчел, так что мультипчел, так что используй силу размножения. Один. Okay. Okay. Ну что ж, мистер Пчел, смотри, как мы приступим. Я буду отвлекать его своим мячиком, Ты же подойди поближе и парализуй его. Понял. Акума, наверняка в маске. Все, три, два, один. Все, мы готовы играть. Он попытается. Он попытается. Да, пожалуйста. Спугался, скинул свой. Венам. Какой? Венам. Так, я да, это, это, видимо, задержка какая-то. Да, Погоди, раз. мне нужно кое-что сделать. Смотри, мы берем. Д давай я быстрее. Давай, давай, забьем ему в мяч ворота. Все равно он сейчас тут пролезатель. А, ну, мы можем не Он и же использовал силы, он же использовал, чтобы забивать голову, он же использовал наши талисманы. Да. Ну, вот люди, а мы использовали тоже да. талисман, мы тоже использовали талисман. Но чтобы забить.. Гол, ворота. Ворота. Гол, да. Так. <coughs> так. Это слишком маленький. Я хотел так ночь. ворота. И... Это немного. Гол! Гол. Да. Так. Ладно. Кстати, там походу очки его валяются. Пшелка разрушив. У тебя прочнее да? Тыщ, всё разрушил А у меня видимо этот... И, не, я и осталась этих... Эээ... Так, с мне выпала Маска супер шансы, Поэтому чудесный Мистер Бак Ну что ж, ю-ху-ху, получилось Так, мультипчела Мне потом вернешься, я полетела Последние важные дела У меня времени да. осталось, потом, потом срезимся Пока, Хорошо. пока. Надеюсь, больше не увидимся. Кялки. Я надеюсь тебя не увидеть. Кялки, перемести меня на мою лодку, Баян.